Есть такие мужчины, уподобляющие себя грозным скалам, неприступным башням. Это крепости, которые невозможно взять приступом, они по жизни победители, храбрые сердца, со спокойным, уверенным голосом, но с раскатами грома во взгляде, и из тех, кто мало говорит, но много делает, чье слово – закон и порядок, чье мнение и сила – беспрекословный авторитет. С таким внутренним стержнем, с такой уверенной точкой опоры внутри, что на них не имеет никакого влияния весь внешний мир. Непокоренные, нерушимые. Там, где другие падают на колени, эти даже не пошатнутся. Там, где другие морально умирают, эти внутри не дрогнут. Стегут своих коней и несутся навстречу риску, весь опор. Безумцы чистой воды. Такие не чувствуют страха, не выдают свои боли, они полны желания жить и брать от жизни все здесь и сейчас. Падают и поднимаются, в их сердцах горит огонь апокалипсиса, с которым они готовы встретиться лицом к лицу, на равных, в любое время дня и ночи. Они вольные, как ветер в пустыне, они всегда готовы к борьбе. Это априори победителя. Сильные духом и волей. Войны. Без страха и упрека. Есть такие мужчины, которые не боятся ничего. Думаю, ни пуля, ни скорость. Ни русская рулетка, ни война, ни тюрьма. Им не угроза. Их могут сломать только женщины. Роковые. Любимые женщины. Которым они кладут свои головы на колени. Возвращаясь домой. Женщины. Женщины с которыми они становятся совершенно другими, нежными, заботливыми, мягкими. Женщины, которых они носят в своем сердце всю жизнь, и чьи холодные пальцы они согревают в своих горячих и сильных ладонях.